Давайте начнем нашу работу. Сегодня у нас на заседании присутствует 12 членов комиссии, Предлагаем дня. Сегодня повестки, против? Повестка председателя. Первый вопрос повестки дня. комиссии от заявление от члена комиссий решающего голоса Тритальной избирательной комиссии номер 32 Ивановского Василия Владимировича с просьбой освободить его от обязанности члена комиссии. Это квота КПР. Предлагается заявление Василия Владимировича унетаить. Коллеги, другие даже не могут. Кто за это решение? Пожалуйста. Кто против? Сдержался. Второй вопрос повестки дня Назначение члена территориальной избирательной комиссии в России согласно решеночего голоса. Товарищ Пелесовый Андрей Викторович, пожалуйста. Дорогие товарищи, в Санкт-Петербургскую избирательной комиссии поступили документы в Коммунистической партии Российской Федерации о назначении члена территориальной избирательной комиссии номер 32 Тараненко Дарья Дмитриевна. Опять же предложение назначить членом территориальной предпринимательской комиссии номер 32, Право решающего голоса по поводу корректора имеется. дарит. Вопрос 30 повестки дня. Согласие, согласие, отмена технологии изготовления протоколов почтовых выборотных комиссий, результаты голосования с машиночитаемым входом и ускоренного года специальных протоколов почистов, комиссий, по, голосования государственная автоматизированная система Российской Федерации выбрать с использованием машиночитаемого входа при проведении дополнительных выборов депутатов муниципальных советов, но при городских муниципальных производств и города Федерального назначения Санкт-Петербурга, назначенных на 11 сентября 2022 года. Докладывает Денис Пучесовович а Позенков. Денис Пучесович, пожалуйста. Уважаемые директоры, решение протоколов УВИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом на выборах, организуемых территориальными избирательными комиссиями номер 7, 11, 13, 20, 22, 24, 35, 36, 47 и 52. Если говорить на избирательные участки, то предлагается применять указанную технологию на 96 избирательных участков. Таким образом, с учетом нашего решения об использовании КАИП, у нас в той или иной степени будет автоматизирована деятельность всех участковых избирательных комиссий при установлении итогов голосования. Предлагаю поддержать проект решения. Мне кажется, дело важное, что не современная, а современная. Есть, коллеги, другие предложения? Если даже нет, то за то, чтобы принять это решение, прошу голосовать. Кто против, готовся. Вопрос 4 по вести дня. Внесение изменения в лечение санкционистской буддистской избирательной комиссии. У нас 26 ноября 2015 года. Внесенные изменения в номер 32-36. Обычно группы в плане исключения резервации выбирают программистов с ограниченными физическими возможностями. Докладываю, Уважаемые коллеги, в решения предлагает утвердить состав рабочей группы по обеспечению и реализации вредных странах граждан с ограниченными физически невозможными. В базе рабочей группы, в составе рабочей группы, Состав рабочих рабочей группы, в члены комиссии, сотрудники аппарата и представители общественного оборудования. Очень важная группа. Внимание занимаемся выбором. Возможность. Поэтому очень просил быть максимально эффективно работать. Если нет, то голосовать, кто забыл о кто против, поддержался. Вопрос по дня, в первой повестке дня внесены в дневный решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 27 ноября 2017 года 174. 04 рабочей группе Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационно-спорам иным вопросам информационного вопроса, докладывает Кургин Александр Пороцов. Спасибо. Уважаемые коллеги, в том связи с формированием Санкт-Петербургской избирательной комиссии состава 22-27 годов, а также наши решения о распределении обязанности предлагается актуализировать состав рабочей группы по информационным спорам, и имени вопросами, что у нас в семье а состав рабочей группы перед вами. Мы э, максимально постарались учесть и наши положения по этой профильной рабочей группе, и а также рекомендации Центральной избирательной комиссии, когда вошли, как наши коллеги члены комиссии и. Представители аппарата нашей комиссии, так и представители высшей школы, представители средств массовой информации, но состав всеми потенциальными членами рабочей группы согласованных. Дополнение, не Если выполнение изменения нет, благодаря голосовать за данное решение. Кто за данное решение, кто пожалуйста, Кто против? 26 проект дня внесены к изменению решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от августа 2022 года, 7.2 о методических рекомендациях переисполнения э, единого порядка использования территориального пагента. Э, предыдущего избирателей Государственного фронтиндентского маркетинга и расы выборы и составление и уточнение использования списка предыдущих избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов, предыдущих муниципальных программ, городов, федерального облачения Санкт-Петербурга. Такое было, Денис Вячеславович Казинский. пожалуйста. Изменения в решении Санкт-Петербургской избирательной комиссии о методических рекомендациях по исполнению единого порядка использованию регистра избирателей составленными уточнению использованию списков избирателей. Изложив приложение 9 к указанному решению в новой редакции. В данном приложении приводится пример внесения отметок в список избирателей. Предлагается уточнить и расширить перечень вносимых отметок в части работы с обкрепительными удостоверениями. Предлагаю поддержать проект решения. Спасибо большое. очень важно, что Максимально количество рекомендаций были детализированы таким образом, что мы не минимизировали какие-то возможные неточности в работе комиссии, поэтому считаю, действительно, это очень важно. Коллеги, предложения какие-то другие есть? Когда вы задали голосовое заданное решение, кто за этот проект решения на суши голосовать? Попротив, раздвижался принятый Вопрос всем, кто не спит, а не все, не с ними решается августа 2022 года 22 об использовании технических средств отчета голосов комплексов об обработке избирательной бюллетеней 2017 при голосовании на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов муниципальных образований города федерального значения сам Петербург назначенных на 11 сентября 2022 года. Такова будет хозяин Денис Вячеславович. Пожалуйста, все еще. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии об использовании технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных бюллетеней, изложив строку 3 приложения к решению в новой редакции. Корректировка необходима вследствие технической ошибки в указании двух номеров избирательных участков 208 и 209. Предлагаю поддержать проект решения. Коллеги, предложение. предоставлю кто за данный проект, голосовать кто против, принять к принятию у нас появится дня. Спасибо за работу.